Ты все еще не достиг совершеннолетия, но уже хочешь зарабатывать деньги. В этом фильме я расскажу, как получить финансовую независимость, легально зарабатывая деньги в интернете. И нет, речь не идет о спаме, инфлюенсерах или еще хуже. О финансовых пирамидах. Так как же легально и эффективно зарабатывать? Я собираюсь рассказать вам о партнерском маркетинге, который заключается в привлечении потенциальных клиентов для рекламодателей. И в сегодняшнем видео я расскажу, как на нем заработать. Не забудь подписаться на канал партнерская сеть Молит, поскольку тут ты найдешь еще больше интересных кейсов и материалов о заработке. В видео будет появляться много терминов, которые ты можешь не знать, поэтому я рекомендую посмотреть руководство в специально подготовленном мной плейлисте, ссылку к которому ты найдешь в описании. При просмотре этого видео ссылки также будут появляться в правом верхнем углу. Чтобы начать зарабатывать, перейди на страницу mylead.global и создай аккаунт, если ты еще этого не сделал. MyLead — это партнерская сеть, которая предоставляет партнерские программы, то есть продукты и услуги, которые можно продвигать. Партнерская сеть является посредником между теми, кто хочет заработать, такими как ты, и брендами, которые хотят прорекламировать свой продукт либо услугу. После бесплатной регистрации в MyLead — Выбери офер, то есть продукт либо услугу, а далее рекламируй ее пользователям интернета. Продвигая продукты либо услуги, ты приводишь рекламодателю клиентов и за это получаешь прибыль. В этом видео я буду рассказывать о том, как заработать на конкретной партнерской программе, но вы можете использовать этот метод также для продвижения других компаний. Я решилась на офер VOD+. Это поисковик фильмов и сериалов, которые находятся в сервисах Netflix, iTunes Store, HBO Go и других. Большое преимущество, что офер действует во всем мире, на всех устройствах и операционных системах. Это означает, что нашим потенциальным клиентам может быть каждый, кто хочет посмотреть фильмы и сериалы. За каждого клиента, которого мы переведем рекламодателю, мы получим от 1 доллара 59 центов до 6 долларов 84 центов. Чтобы ты получил прибыль, нужно, чтобы твой клиент завершил целевое действие. Вид акции определяет модель заработка. В этом случае моделью является CPA, то есть Cost Per Action, а действием создание и активация аккаунта. Чтобы получить лид с оффера VOD+, то есть прибыль от приведенного клиента, клиент должен создать и активировать аккаунт на портале. Ссылку к деталям оффера я оставлю в описании к видео. Чтобы присоединиться к этому оферу, мы ищем его в панели пользователя MyLead в разделе Список оферов и кликаем голубую кнопку Продвигать. Далее выбираем красную кнопку с надписью Адрес URL. Чтобы Саппорт принял заявку на доступ к оферу, нужно указать источник трафика и заполнить описание продвижения. Моим источником трафика является Telegram. В форме добавляем информацию о нашем опыте продвижения поисковиков, фильмов и способа продвижения. Я пишу «Нет опыта в продвижении VOD, я планирую продвигать офер на канале Telegram, на который я буду направлять трафик с TikTok и Reddit». В строке «Примерные страницы» я выбираю отсутствует. Сейчас я бы хотела обратить внимание на правила, которым стоит придерживаться вебмастеру. Мы можем продвигать оферы в социальных сетях, на интернет-форумах с помощью лендинга, партизанского маркетинга и платных реклам. Здесь нет ограничений. При этом запрещено вводить в заблуждение. Например, говорить потенциальным клиентам, что можно посмотреть фильм бесплатно, либо указывать заниженную цену за услуги и подобного рода клевета. За такие действия можно не только потерять доступ к офферу, но также могут заблокировать средства и получить пожизненный бан на MyLead. Все условия продвижения находятся в описании оффера. Помни, чтобы ознакомиться с ними во время выбора оффера. Мы возвращаемся до заполнения заявки, а далее ждем на рассмотрение заявки, которая может занять максимум несколько часов. Информацию о принятом оффере ты получишь в электронном письме. Уведомление с подтверждением появится также в уведомлении в панели. В течение ожидания доступа к офферу я предлагаю посмотреть видео на канале YouTube и зайти на наш блог. После принятия доступа к оферу VOD Plus будет сгенерирована уникальная партнерская ссылка. После нажатия на ссылку страница выглядит так. Этот оффер имеет опцию Deep Link, то есть ссылка на конкретный продукт на сайте рекламодателя. Применяя это решение, ты можешь перенаправлять клиента к конкретному видео, либо сериалу. Найди видео, которое хочешь продвигать на сайте VOD и скопируй ссылку на выбранную продукцию, используя опцию Deep Link. Окей, okay, ссылка готова. Что делать дальше? Продвижение в социальных сетях – это идеальный способ для новичков. В конце концов, у всех нас есть хотя бы один профиль в социальных сетях, верно? Для продвижения я создала новый аккаунт в Telegram. Заполнила содержание так, чтобы это выглядело максимально надежно. Чтобы наши будущие клиенты узнали о существовании канала на Телеграме, мы будем искать трафик. Бесплатный трафик можно получить также на форумах. Я использовала Reddit. Я покомментировала несколько публикаций на сайте Reddit, перенаправила клиентов на мой канал Телеграм. Я действовала аккуратно и не спамила, поэтому мой аккаунт не заблокировали. Такие действия являются партизанским маркетингом. Если ты продвигаешь офер среди клиентов собственной страны, то можешь создать аккаунты на TikTok. Продвижение в других странах также возможно, однако стоит помнить, что TikTok распознает страну, в которой ты находишься, поэтому стоит иметь телефон без сим-карточки и соответственно настроить GPS и FALPN устройства. Получать трафик можно с помощью взаимопиара сотрудничая с другими админами, взаимно продвигая профили. Такая реклама очень выгодна и обеспечит подписчиков заинтересованных тематикой. Результаты первого месяца были не очень высокие, но мне удалось заработать 125 долларов. Когда мне удалось заработать первые деньги, я создала простую страницу в программе для создания веб-сайтов Moverize, где я опубликовала несколько статей с заголовками, которые содержат популярные вопросы как посмотреть фильм, где посмотреть фильм, лучшие фильмы 2021 года. В каждой такой статье я ставила приглашение в формате ссылки к оферу. Я продвигала свой сайт с помощью Google Ads. Затраты на продвижение и рекламу вынесли около 100 долларов. Во время продвижения я использовала инструмент, который позволял мне иметь неограниченное количество виртуальных банковских карточек. Это идеальное решение для Facebook и Google Ads. Вот это список инструментов, которые помогают в работе во время продвижения веб-сайта. Ссылки к ним я оставлю в описании. Это инструменты для позиционирования страницы, так называемого SEO, которые действительно важно, так как благодаря хорошо подобранным ключевым словам мы можем бесплатно получать трафик на наш портал. Я добавила также инструменты для создания интернет-страниц, обработки изображений и копирайтинга. Когда я прорекламировала страницу, прибыль возросла. Мне удалось заработать 374 доллара. Стоит отметить, что важным фактором создания трафика был не только партизанский маркетинг, но и хорошо подобранные ключевые слова и продвижение в Google Ads. Благодаря подбору целевой аудитории, в моем случае, это были люди из России в возрасте от 18 до 30 лет. Я получила довольно хорошую сумму. В течение двух месяцев на продвижении мне удалось заработать около 400 долларов, так как около 100 долларов я инвестировала в продвижение. Зарабатывая на партнерском маркетинге, ты можешь получить неплохой дополнительный доход. В течение первых недель стоит сосредоточиться на обучении, потому что именно эти знания станут основой для наших будущих доходов. Не бросай это дело через неделю. Арбитражник-новичок начинает получать удовлетворительные результаты только после трех месяцев работы. Мы всегда говорим, что самое главное – это идея и нестандартные решения. Так может быть сейчас самое лучшее время, чтобы попробовать. Ставь лайк, если тебе понравился этот фильм, и до встречи! That's <laughs> it,